Я в прошлом выпуске вот взял вот этот вот консервный нож, взял вот этот вот томатный суп, и это все не сохранилось. Но, в общем, я в прошлой серии хотел пойти в тот домик, в домик, да, помнишь домик? Я вот там показывал, какого черта не удалось сжечь огонь, а то непосредственно себе томатный супчик такой м -м, вкусный, я вообще захалу такой томатный на костерчике. он наверное так хорошо будет давайте тогда еще приготовим себе кофейку свежая банка банка кофе М -м -м. топор бы было бы неплохо топорчика можно рубить дрова можно рубить волков можно рубить стулья ладно подождем угу. круто мышка появилась и года не прошло, эта игра наконец-таки загрузилась, хоть она и глючит, твою мать. Минус 13, ну, ты, знаешь, не так уж то все и плохо. Где. Давай вспоминать, где мы видели, что, волк? Так, беги-ка, наверное, назад домой, что-то мне пере. Беги, пожалуйста! То волк или что? Или мне кажется? Нет, то волк, ладно. Давай поспим. Два часика. Я опять поднял этот гребаный... Да. Тут где-то волк пробегал. Так что надо быть бдительным. Надо бдить. Бдить и собирать палочки. Потому что палочки наши все. Кто? Так, включаем. Включаем нашу штучку. Пойдем. Просто идем. Так, волка вроде не видно. Но я слышал лай. Псина ты, сана. Ты ссышь меня, ясно? Ты ничтожество. Тихо. Ты просто ничтожество против меня, ясно? Я пойду в вот этот домик. Он большой, я думаю, там будет много чего, нож чешется. Я не могу. Я снимаю. Я только что снял Алену изолейшн, у меня кисался там тот. И тут у меня тоже чешется нос. Это к чему вообще? Иди, иди гуляй, Вась! Веревка. Я не знаю, я не буду брать, но мы запомнили, что она тут есть. Точильный камень возьму. Почему нет? И вот это вот все? Серьезно? Что-то тухленькое так. Есть! Домик! Вот это круто! Вечереет. Ну ладно, нам что? Мы в домик войдем. Он же не закрыт. О, дровишки есть! Вот это хорошо. Ладно, я инструменты возьму. Скайбуд. Да ему плохо, я тебе отвечаю. Ты чё? Хера ты тут ты нас видел? Так, привет, второй э -э недоволк. Сыкло вонючее. Риск при охлаждении. А вот этого, вот этого, надо уже бояться. Так холодно, что даже не чувствую конечности. Можно сказать, что мы это зачистили. Окей, палочку возьми. Ты чё, за мной по битам ходишь? Ну пойдем, будешь моей моим другом будешь. Ладно, ладно, хорошо. Уговорил, будешь моим другом. Так, факела еще половина паниковать нам не следует. Паника это вообще нехорошо Это что туалеты для и Да я нашел его. Я нашел его. I found, I found it. Я нашел топорик. Как назвать волка? Волк. Он грозный. Он рычит. О, кстати, зайц. Надо будет завтра кокнуть кого-то. Зайца, например. Ну я не знаю, как назвать волка. Если что, предлагайте свои варианты. Я надеюсь, ты вылетать не собираешься, потому что волосинка. Потому что мне не устраивает этот э, вариант, так сказать. Тут такая атмосфера, знаешь, такая кемпинговая, что ли. 80%. Ну давай починим, а чё нам? А чё нам, у нас время есть. Вот, а раньше этого не было. Раньше, когда я чинил, этого не было. Значка починки штукой. Почему? Не знаю. Вот это еще можно починить. Почему нет? Давай починим. Возле костерчика починим. Сейчас мы себе... Бля, на ночь, наверное, не, на ночь я не буду жрать. Потому что на ночь... Ну, на ночь жрать, это, ну... ну такое. Если я на ночь не буду и даже не проси, ясно? Спим 11... 10 часов. <свес> <свес> ага. Горючее, горючая тратить я не буду, потому что я не дурак. Давай, разжигай костерчик, сейчас тебе персики заделаем, будет вася, вкуснятно будет, отвечаю, персики французские или болгарские. Точно будет вкусный, отвечаю. Отвечаю, будет вкусный персик. Большой съедобный гнев, небольшой антибиотик. Неплохой антибиотик. А если приготовить из него что-то вроде чая? Как из него готовить что-то вроде чая? А хер его знает. Съешь это. Белисимо. Mm, Порвать всякое дерьмо, которое мы не носим. Высушенная кожа. А? О, собрать, конечно. Я сейчас себе такие тушли починю. Хочешь сожрать что-то? Ну, бля, нечего. Нечего мне жрать. Могу тряпки тебе скормить. Но я, я так понял, ты такого не будешь есть. Не знаю почему, но я сразу понял, что ты это не будешь есть. А -а -а, 98. И сколько она теперь... Один целый градус тепла дает. Обмотки для рук. 0,5 градусов. Самодельный платок. Один градус делает. Давай, начать делать. А чё нет? -то? Один градус лишний. Это еще? Да? Ну, юнга, бля. Натуральный напиток. Ага, а вот где это все делается. Я понял тебя. Я тебя, братиш, понял. Пошли, наверное, охотиться за зайцем. Зайцы, за А знаешь что? Можно делать ловушки для зайца. Капкан, капкан, капкан. Мне нужно высушить. Кишочки надо. И верстак. Вот это плохо. Ну, верстак мы найдем. Древесину у нас есть. Высушенная кожа, кишки у нас тоже есть. Небольшой капкан для поинки. дичь. Вот это мы сделаем в следующей серии. Встань, пожалуйста. А сейчас мы просто возьмем и кокнем просто так. Зайца сколько? Минус 32. Свежо, ребятки, свежо. Я немножко посмотрел вот эти вот тутары, модные вот эти ваши словечки. И понял, как ловить зайцев. Немного понял. Потом мы должны подойти к нему как можно ближе, замахнуться. <связывая> Замахнулись да. был... Зайца, ты не можешь меня видеть Ты не можешь меня видеть, потому что я Я невидимка Блин, ну ты возьмешь Так Где-то вот так Ну почти Давай, подходи ко мне Есть Да какой Стань беги, беги Извини Выживает более приспосабленный. Так, волки, волки, э, музыка эпичная закончилась, а я иду в дом. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по лондарку где-то там. Давай, удачи.